Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня мы с вами научимся простому способу, как обработать подгибку уголком с открытыми срезами. Итак, очень такая полезная тема, потому что это позволяет нам делать изнанку изделия очень чистой, аккуратной, ну и также выполнять эту операцию очень быстро. Быстро, ровно и точно. Итак, девочки, например, если мы обрабатываем ну, какую-то подгибку низа, плюс у нас такая как бы широкая шлица может быть в изделии, это может быть даже в свитшотах. Ведь в свитшотах, ну если мы, у нас трикотажная тема, да, на нашем канале тоже как бы освещается, либо если мы... Ну да, делаем какой-то, выполняем разрез с такой хорошей подгибкой в 3-4 сантиметра. Оформляем не планкой из кашкарсе, а, например, из той же ткани. То нам нужно выполнить этот узел очень чисто и аккуратно. Ну, смотрите, у меня заготовка. Например, нам нужно подогнуть вот так вот низ изделия. И еще у нас имеется вот такой какой-нибудь там разрез с хорошим широким припуском. Либо это шлица какой-то угол шлицы. И должно это будет выглядеть с изнаночной стороны вот так если мы подогнем одну сторону и вторую. И вот образуется у нас вот такой уголок, который нужно каким-то образом закрепить, чтобы не было этой лишней толщины. Потому что это ладно, у меня на образце сейчас там какая-то бязь, там, ситец, хлопок. А если это какая-то тонкая пальтовая ткань, если это какой-нибудь футер с начесом, например. Ну вот я шила такой свитшот себе, оформляла разноуровневую длину и выполняла такие широкие разрезы под кнопки по бокам. Мне, например, не нравится, да, аккуратно. нужно сделать хороший чистый уголок. Что в таком случае мы делаем? Итак, сторона, например, по низу и по стороне разреза либо шлицы, мы ее обметываем. То есть у нас открытый срез. Если у вас предполагается окантовка по модели, да, там вы обрабатываете окантовкой, бейкой, пожалуйста, окантуйте. То есть в чистую обрабатываем те срезы, которые мы будем запаковывать под уголок. Дальше определяемся с подгибкой. Ну, вы делали уже припуск, да, при раскрое какой-то на подгибку изделия. Давайте для наглядности я беру 4 сантиметра. Ну и естественно для наглядности я буду работать маркером. 4 сантиметра у меня подгибка низа, и также 4 сантиметра подгибка на сторону шлицы или разреза. Смотря что вы делаете, да. Ну, Кто-то знает этот способ, он очень легкий. Дальше, смотрите, у нас получился вот такое вот ну, пересечение. Через это пересечение мы должны провести диагональ. Чтобы все было ровно-ровно, поступаем следующим образом. Смотрите, вот у нас точки вот здесь с краю, да, вот этих линий подгибки. А от этого края, ну давайте просто показываю, вот сюда в эту сторону, я просто делаю себе меточку, точку, снова 4 сантиметра Если подгибка 3 или 2 сантиметра, значит делаем либо 3, либо 2 У меня 4, значит я сюда ставлю точку 4 сантиметра И смотрите, вот от этой линии, вот от конца этой линии, вот сюда в эту сторону тоже откладываю 4 сантиметра Ставлю себе точку, меточку. И теперь через эти три точки, то есть соединяю по диагонали две противоположные, проводя через сединку, вот через эту линию, по которой мы будем сейчас стачивать всю, вот эту, всю эту нашу конструкцию. Теперь складываем наш конвертик. Посмотрите, вот что получилось. Вот подгибка линия. Вот там подгибка линия. Диагональная строчка, она у нас как вспомогательная. Обязательно смотрим, чтобы соединились вот эти точки, которые вспомогательные, ровные у нас. Прикалываем. И... Вот по этой диагонали, да, прокладываем строчку. Какую-нибудь мелкую. Выберите длину стежка 2-3 миллиметра. Делаем закрепочку. Еще я, знаете, как делаю? Я заранее приутюживаю подгибку, для того, чтобы уже было видно, чтобы было ровно. Но сейчас для чистоты эксперимента я этого не делала. Убираем лишние нитки и срезаем вот этот лишний уголочек, кулек. Оставляем припуск шва ну, 4-5 миллиметров. Теперь я выворачиваю всю конструкцию и по Подгибки, вот сколько там 4 сантиметра низа и 4 сантиметра предполагаемой шлицы, я сейчас все это дело приутюжу. У меня, кстати, вот прозрачная даже вот линия, которую я намечала. Но перед тем, как приутюжить подгибку, мы еще можем смотрите, аккуратненько до того, как вывернем, на колышек надеваем этот уголочек, вот куда я пальчик просовываю на колышек. И припуск вот этот разутюжить, девочки. Разутюживаем, а потом выворачиваем и приутюживаем вот эту подгибку. Я сейчас покажу, как у нас ровно и аккуратненько все получится. Ну что, друзья, посмотрите, идеальный уголок. Ну, вот, допустим, подгибка низа, шлица или разрез. Так, я показываю пальчиками. Как сказала бы моя итальянская подружка, перфекто. Света, напиши в комментариях, так или не так. Итак, девчонки, вот так это все смотрится с лицевой стороны. Смотрите, все же хрустит. Ровно, идеально и красиво. И такая же красивая изнанка. Просто идеально. Смотрите, с изнаночной стороны, сейчас покажу. Вот я разутюжила припуск. Аккуратненько выворачиваем вот этот уголочек. Мне пришлось немножечко кончиками ножниц вот так вот. Аккуратненько поддеть сюда все это дело, вывернуть и приутюжить. Все. Вот такой вот классный, чистый, быстрый способ обработать уголком подгибку с открытыми срезами. Пишите в комментариях свои отзывы, а также пишите, что вы хотите еще увидеть на нашем канале. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, уведомления, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи на следующих уроках.